Главные правила любой диеты. Первое. За сутки пить не меньше 2 литров жидкости. Второе. Полностью исключить алкоголь. Третье. Перед завтраком натощак выпивать один стакан воды или воды с лимоном. Завтракать только через 20 минут. Четвертое. Перед каждым приемом пищи пить за полчаса. Во время еды вообще ничем не запивать желательно. После того, как поешь, пить спустя... От 40 до 60 минут, но не раньше. Номер пять: Кушать от 4 до 6 раз в день с интервалами в 3 часа. Номер шесть: Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. После можно только воду. Зеленый чай без сахара, обезжиренный кефир. Номер 7. Чай пить без сахара, можно с медом. Кофе без добавок, таких как сливки, молоко, сахар. Иначе это куча пустых калорий номер 8 картофель не чаще чем два раза в неделю и только в отварном или запеченном виде номер 9 виноград и бананы пусть подождут только того момента когда ты похудеешь но пару раз в неделю можно номер 10 разрушенный день без вреда фигуре можно проводить один раз в неделю номер один устроить себе чистинг можно в том случае если вес стоит в течение двух месяцев номер 12 никогда не надо забывать про спорт легкая зарядка утром и вечером поджимайся поприседай Номер 13. Идеальное время для спорта с 17 до 20.00. Номер 14. На завтрак лучше вареные яйца, каши, салаты, клепцы, фрукты, творог. Завтрак никогда не пропускать. Номер 15. На обед хорошо подойдут супы, бульоны, салаты, отварное нежирное мясо, белая рыба, овощи, фрукты. Номер 16. На полдень хорошо подойдет йогурт, салат, кефир, отварное нежирное мясо, а также овощи. Номер 17. На ужин хорошо подойдет легкий салат, творог, йогурт или немного тушеных овощей Номер 18. Фрукты лучше есть в первой половине дня Номер 19. А еще забудь про жареные блюда Номер 20. Салаты заправляй сметаной или натуральным йогуртом или маслом Забудь про полуфабрикаты Фастфуд, семечки, орешки соленые, чипсы и все в этом роде Майонез вообще в мусорку, сладкую воду нельзя, если хочешь похудеть из сладости кусочек черного, желательно горького шоколада в первой половине дня. Ну, и от жирного, мучного откажись. А если не можешь, то сократи до минимума. Пирожки, печеньки, булочки. Фу на них. Ешь маленькими порциями. Один прием пищи не больше 200 грамм. Возьми, заведи маленькую тарелочку себе и кушай чайной ложкой. Первое время будет тяжело, а потом желудок сузится и будешь меньше кушать вообще. Главное, больше спорта и меньше сладкого.